Давайте я watch me burn I ain't down with the shit Ну что, ты готова? Я нам такси вызвал, поехали. Зачем такси? Сейчас машина. Да? А что, без машины не такое привлекательное уже? Ты же говорил, что у тебя Мерседес. Ты говорил, что ты скромная. Что? Ты зачем меня развел? Да ладно, не парься, поехали, нам тоже подогрев есть полпутиплитые. Что? Тихо-тихо-тихо-тихо. <свист> Пока, созвонимся. Да пошел, ты! Алло, да, мам, Что такое, Что звонишь так поздно? Ой, я забыла, что у тебя же другое время. Ну я быстро, как ты? Освоилась? Нашла уже работу? Не нашла еще. Тут они обманщики, знаешь? Тяжело. Понимаю. Но если не получится, ты же всегда можешь вернуться. Тут все же твой дом. Да, Ма, слушай. А, я тебе звоню. Ладно, у меня тут встреча. Давай, звони. Я люблю тебя. <связывая> <связывая> я. Девушка, у кого-то ждете? А, да вот подруга ждала, но она мне, походу, кидала. <связывая> Бывает, не замерзли. Немного. Слушайте, присаживайтесь в машину. Погрейтесь, а я вас отвезу куда скажете. Ну, если, конечно, не боитесь. Не боюсь. Все, посаживайтесь. Меня Максим зовут. Алиса. Очень приятно. Ну что скажете, куда вас довести? А, так я вот временно как раз у этой подруги живу, она на телефон не отвечает, а ключи у нее. Как так? А где вы ночевать будете? Давайте я вам номер сниму. Нет, ну что, неудобно как-то. Не, не, не я настаиваю. Я просто спать спокойно не смогу, зная о том, что вы одна в большом городе. Ночью. Не, ну если вы настаиваете? Настаиваю. Я Так, Ты чего уже уходишь? Да. А, понятно. Ну и когда мы в следующий раз увидимся? Не ну, знаю. Как судьба решить? В смысле? Это все? А ты что-то еще планировал? Ну, я думала, что у нас что-то может с тобой получиться. Не-не-не, стой. Я скажу тебе, что ты подумал. Ты подумала как бы переехать в Москву, ездить на дорогой машине, жить в хорошей квартире, одеваться в шмотки, ходить в дорогие рестораны. Но самое главное при этом не работать. Хотя, не, работать. Качать жопу, сиськи, чтобы все вышеперечисленные блага от тебя никуда не делись. Извини, э, спонсором твоим, конечно, я не буду, но небольшой вклад в твою жизнь я, конечно, нести смогу. Держи. Девчонки, цените себя. Вы же не товар.